Присоединим к полюсам источника тока тонкую проволоку, лучше железную или никелиновую. Замкнув ключ, мы наблюдаем, как эта проволочка сначала немного провиснет, она нагрелась и удлинилась, затем начнет накаливаться и краснеть. Тепловое действие электрического тока лежит в основе работы самых разных бытовых нагревательных приборов. Это и электрический утюг, и электрический чайник или кофеварка и электроплитка или электрокамин, и многое другое.